Мы в прямом эфире, да, наша э, группа Троянд, так, давай, дальше я надо, пош... может быть, взять э, помощника наверх О. О, нет, оно ж так будет и снимать, нам надо вот так. Сейчас я возьму, подожди, эту палку. Это у меня есть палка, Говори что-нибудь. На, друзья, наконец-то мы собрались наш творческий коллектив сегодня, а так мы были знакомы все онлайн. Online. Да, сегодня наконец-то мы все встретились, то есть сблизились, и, сблизились и, ну мы и так сблизились уже давно пи, пи, делая наши видео пи, пи, пи, записывая наши э, стихи вот э, и получается ну то есть родственные души собрались в живую как говорится интернет хорошо на живое общение лучше да намного лучше потому что вы знаете да вот наша наша поэтесса людмила наш режиссер и голос за голосом, да, за, кадр, за, кадром. за кадром голос наш Анжелика, наш самый главный монтажер, который, невзирая на наши маленькие детки, все записывает и все быстро монтирует. Вот это класс. Вот это класс. Всем привет. Троянды передают вам огромный привет. Всем удачи. И всем добра. Да? Всем ура. Да, и самый главный монтажер. Самый главный монтажер засыпает. Так что всем добра. И дождик пошел. Я Светлана Дерновская. Наталья Назаренко. Анжелика Шевчук. Людмила Буйда. Всем добра. Так, а как сделать? Дальше. А, вот так. Сохранить. Дожди, где тут нажать вот так.